привет недавно я записывал видео где я разбирал вопросы что такое я что такое человек поскольку меня эти вопросы очень интересуют вот я решил поделиться ими с тобой значит я в сегодняшнем видео хочу сделать продолжение той темы и дать тебе три идеи для раздумывания которые помогут тебе подумать вообще, а что такое человек, кто такой ты. Смотри, давай начнем. Представь себе абстрактную ситуацию, в которой умер человек и тело которого лежит перед тобой сейчас. И лично я в этой ситуации вижу три интересных момента. Давай их обсудим. Итак, смотри. Момент первый. Если ты считаешь себя и другого человека телом и не то еще, то такая логика абсурдна и несостоятельна, так как после смерти человека практически все остается на своих местах. Остается его тело, состоящее из такого же, как и при жизни, количества и качества атомов и химических соединений. Остается его имя, фамилия, его дипломы и аттестаты, деньги, богатство, имущество. Словом, остается практически все. Но тем не менее, тебе сразу становится понятно, что та личность, которая находилась в этом теле, ушла. Именно что-то ушло что оживляло это тело, что-то, что говорило, мыслило, желало. Но теперь оно ушло, но все остальное осталось на месте. Момент 2. Давай посмотрим. Вот лежит мертвое тело человека, которого ты знал и о ком ты горюешь. Но если ты считаешь его телом, то вот оно. Тело лежит перед тобой, оно никуда не ушло. О ком же ты тогда горюешь? Ты расстроен тем, что раньше, когда человек был жив, он общался с тобой, разговаривал, а теперь он этого не делает. Но ведь тот, кто слушал и отвечал тебе, находился внутри этого тела. И ты, на самом деле, его никогда не видел. А тело, которое ты все это время видел, лежит перед тобой. Так что горевать тебе неком. Когда наступает смерть, прекращается дыхание. А это значит, что тот, кто находился в теле, кто слушал тебя и отвечал тебе, покину его. Поэтому здесь легко прийти к выводу, что в теле было что-то, что сейчас его покинуло. Становится ясно, что тот, кто слышал и говорил с нами, находился внутри этого тела, ушел, и мы на самом деле его никогда не видели. Также мы его никогда не слышали так как голос – это лишь звук, порожденный материальными связками этого тела. Если их надлежащим образом привести в движение, то даже мертвое тело способно заговорить и издавать какие-то звуки. Соответственно, если ты никогда не видел и не слышал того, кто находился внутри этого тела, то какой смысл оплакивать и горевать о его уходе? Момент 3. Любая субстанция, система, вещество, материал не может противоречить сама себе. Ну вот смотри, нельзя сделать так, чтобы какая-то вещь была одновременно и горячая, и холодная, и твердая, и мягкая. Находилась и внутри комнаты, и снаружи комнаты. Например, огонь не может превратиться в воду, а потом опять превратиться огнем. Это противоестественно. Соответственно, если бы я был этим телом, или тем, что породило это тело, то внутри меня идея смерти была бы полностью естественна. Ожидание старости, болезни и смерти тогда не вызывало бы во мне никакого ужаса и противоречия. Я бы тогда вообще не цеплялся бы за жизнь. Но стремление к жизни – это не несвездство мертвой материи или того, что эта материя могла породить. Если бы я был телом, то для меня были бы естественные процессы старости, рождения, болезни, старости и смерти. А это не так. Все цепляются за жизнь. И муравей, и слон, и таракан, и человек. И это доказательство того, что ты не являешься материей или то, что породила материя. На этом все. Надеюсь, тебе было интересно посмотреть вот эти три рассуждения. Подумай над ними. Напиши, пожалуйста, в комментариях. Увидимся.